Медиагруппа «Авангард» представляет. Ну что, мы продолжаем. СОК-форум в этом зале. Я тут, похоже, немножко окопался. Тема нашей секции, точнее, круглого стола. Мы хотели, наверное, знаете, про что поговорить? Много разговоров и много рассказов идет про вообще про тематику инстинкт респонса, digital forensic, как вообще э, компании реагируют на атаки. И тематика там, того что самого threat intelligence все больше фокусируется на разговорах про индикаторы компрометации, фиды и так далее. Но на самом деле мир кибер... киберпреступности гораздо интереснее, гораздо живее, гораздо бодрее. И сейчас хотелось поговорить в первую очередь, про него самого, как он устроен, что, с ним помен... что поменялось за последние годы, есть ли какое-то влияние пандемии, есть ли влияние цифровизации на то, как та самая темная страна себя ведет и как она вмешивается в нашу жизнь, что меняется в их техниках, подходах и как нам на это все нужно реагировать. У нас очень хорошая компания собралась, не знаю, слева направо, справа налево, неважно. Евгений Волошин Бизон, мы без должностей, мы тут как-то без рубашки практически. Алексей Новиков, позитив, и Сергей Голованов, лаборатория Касперского. Ну что, предлагаю тогда начать. Начнем, наверное, мы в онлайне, нас слушаются очень разные по опыту, по погружению в тематику люди, поэтому, наверное, хочется начать скорее такой про экосистему. Экосистема, общий термин, модный в последнее время, много у кого она зарождается. Вот на той стране тоже есть некоторая экосистема злоумышленниках, подход, взаимодействие. И, наверное, те из вас, кто считает по-прежнему, что на той стороне сидят Робин Гуды или вот эти одинокие хакеры, которые смотрят в дезассемблированный код и на самом деле в одиночку ломают компании, сериал вместе Робот, например, да, на самом деле все не совсем так. И это, наверное, первый топик, первая тема, про которую хотелось поговорить, как вообще устроена экосистема Даркнета, кто там живет, что там за таинственные обитатели. Если есть желающий начать, там, готов передать слово. Жень, давай. Так. Ну, всем привет. Во-первых, спасибо большое Вове. да, Он тут окопался и за организацию, и за то, что нас собрал, и за то, что а, тему интересную подкинул. Что касается злоумышленников, да, очень верно было замечено, что а, вот это вот, во-первых, хакинг for fun или... Там вот эти вот робин-годы-одиночки, это, наверное, все-таки та история, которая в прошлом. Если мы с ребятами собирались, когда готовились к сессии, все сошлись в том, что кибергруппировка обычная, похожа, очень сильно похожа на айтишную компанию. Про это уже много было рассказано. Там тереть одно и то же нет смысла. Но то, что они эволюционируют, и у них становится просто уже не как IT-компания, а как IT-компании по сферам. То есть мы занимаемся этим, мы, мы занимаемся там траферы это чисто дропы, и они тоже там серьезно автоматизировались. Вот эти ребята занимаются чисто проливом. То раньше все же это было в одной компании. Сейчас идет уже такая сегментация, это уже такой серьезный бизнес, где а, люди делят поляну. Ну, вот, а, интересный случай был: а, делят поляну а, как делят поляну кибергруппировки. А, буквально м -м, в нашей соседней стране, не в нашей, а в соседней стране. А, ребята, а, которые колл центры да, мы немножко поговорим, поговорим про это попозже, они очень активно из Даркнета скупают любые сливы, базы данных и так далее, проверяют их, обзванивают. Это, наверное, основные потребители баз данных, которые там так или иначе появляются. Так вот, они не поделили э, между собой с зоной влияния и просто устроили в а-ля 90 -е. Это можно, наверное, даже в некоторых новостях найти, но не в больших. Они просто с оружием, с автоматическим оружием приехали на разборки и пострелялись. Вот такие хакеры 21 века. Так, ну, ребят, дополните. Давай по очереди я продолжу. Действительно, ты бессовестно озвучил тезис за всех, то, что это все рассказал. Я чуть-чуть добавлю некоторых красок и штрихов. Хакеры-одиночки, которые ломают для фана, наверное, их действительно практически нету. Это вымирающий класс. А если они есть, если они появляются, то они очень быстро, я бы сказал, на этом своем фане попадаются. То есть, ну, наверное... Кейса 2 я могу вспомнить за этот год, когда действительно была история, что человек, ну, просто почитал по своей неразумности, то есть школьник, студент пошел попробовать сделать вот это, вот это, да, он молодец, он почитал все в интернете, он включил пару vpn и так далее, но все равно в определенный момент времени он спалился. И поэтому этот класс, он все-таки действительно вымирающий вид, и эти два кейса это скорее история, которая демонстрирует то, что их становится все меньше и меньше. По поводу полноценных коммерческих структур, да, это хорошие крупные компании, где-то поменьше компании, с отраслевой спецификой, временами с географической спецификой. Во главе всегда стоят, как я говорю, эффективные менеджеры, которые очень четко считают, сколько они потратили денег на атаку, сколько заработали, насколько этот бизнес прибыльный, неприбыльный. То есть прям видно, как они выбирают жертвы, кого атаковать. И мы сегодня на сокфоруме, на сокфоруме очень много обсуждают соки, MSSP модели и так далее, и эти тенденции доходят до них тоже. То есть там не то, что есть компании, там есть компании, которые предоставляют сервис а, другим а, игрокам этого рынка, и а, это та действительность, которую нам надо учитывать. Спасибо большое, но учитывая, что вы... Вообще все рассказали. Чуть -чуть Надо было первым брать микрофон. Да, да, да. Давайте я тогда подведу, подведу, подведу немножко такую, суммирую всю полученную информацию о том, что можно представить себе, кто стоит за инцидентом, три таких сущности. Первый – это действительно человек-одиночка. Это такой, не знаю, стартапер, давайте его назовем, вундеркинд и он одиночки делал все в ну, единственном Он же и менеджер, он же и уборщик на своей кухне и так далее. Вторая – это организованная преступность. И, если говорить про примеры, то это лурк, соответственно, там несколько десятков человек с очень хорошей организацией, с сертифицированными менеджерами, разделением труда и так далее. Третье – это такая гибридная структура. Это то, что называется партнерки, где люди входят в преступное сообщество, тут же выходят. У этой структуры – и как бы, у этой организации нет определенной структуры. Все заходят, получают свою выгоду и выходят. И если мы говорим про э, как бы время, да, то есть про цикличность, то сейчас, на самом деле, мне кажется, что мы однозначно ушли от э, хакеров-одиночек. Мы практически ушли от организованных групп, и если посмотрим на новости от атаки шифровальщиков, то это как раз вот эта гибридная структура, которая сейчас модная, современная, и она, собственно говоря, приносит нам больше всего проблем, больше всего контента для конференций. И мне кажется, что лет через 5-10 это вот это колесо из этих трех сущностей, оно перевернется, и мы все-таки когда-нибудь довернемся опять же к хакерам-одиночкам, организованной преступности и так далее. Ну, то есть ты прям прогнозируешь, что хакеры-одиночки вернутся? Ну да, что, знаешь, сколько уникумов, в том числе и в нашей стране. Есть специальные школы для одаренных детей. Модно, современно, молодежно. Да, по части школ, конечно, термин хакинг, пентестинг и там... Все прочее, все больше становится нежелательным для названия конференций, мероприятий, обучения, CTF и потихоньку превращаются в мероприятия по практической безопасности. Но это, наверное, такой тоже тренд, который скорее хороший для отсутствия, как сказать, евангелизации брендом этого самого хакера-пентестера, хотя местами, конечно, влияет в негативную сторону. Можно, это как раз прокомментирую, я считаю, может быть, не очень сейчас правильно, Вообще по повесточке такое говорить, но я считаю, что толерантность многие области губит, потому что когда мы продавали это как хакерство и как некоторую ароматизацию профессии делали, ребята шли, у них глаза горели и у них оставались вот этот горящий взгляд, главное это все направить в правильное русло. Ведь все же знают, зависит от того, какая у тебя компания в детстве, ты обеспечишь человеку правильную компанию. Не губи эту романтизацию, а романтизацию вот этими вот шильдиками, вот это не CTF, это по практической безопасности. Ребята молодые хотят слышать, хакер хотят слышать вот эти вот все слова странные, которые вот нас сейчас улыбки вызывают. Но только так и можно привлечь, наверное, молодежь? Сейчас, я думаю, что тебя давай, много живи. комментариев давай, давай, давай. Все хотят Анжелину Джоли, да, как фильм? да Да-да-да. Вот, да. Вот, вот, они же молодые, что им, что им нужно? И... Ну или, по крайней мере, как вот пароль рыбомечешь, когда, вот когда он ломал. Да, да, по, нужно в, очень быстро ввести пароль. Очень да. согласен. Это необходимо. И если посмотреть, на самом деле, про истории... Ну, соответственно, есть у нас статья уголовного кодекса, и можно там посмотреть, что там было за люди, за ним стояли. И то можно, на самом деле, посмотреть, что на самом-то деле у этих молодых людей что-то в жизни просто сломалось по дороге. То есть они не попали вот, в тусовку, как вот в этом зале. То есть не попали в, в нормальную, в белую струю. Как бы. И... Левую струю. Так. Вот они все время придираются к моим словам. На светлую сторону. На светлую. Силы. Хорошо, на светлую спасибо, спасибо, Алексей. Поэтому что-то пошло не так. Темная сторона манила деньгами, а деньги в какой-то момент очень сильно потребовались. Ну, то есть, не знаю, там родители заболели, кредит не выплатил, ребенок родился. Ну, такая жизненная ситуация. И в этот момент все, сломались перешли и обратно кстати говоря уже не вернулись мне Посмотрим. тут есть свое спецменение если честно я последние четыре года много работаю со школьниками студентами рост программу в сириусе вот на одной из смен там причем даже не студенты а школьники это 8 10 класс ну такие тоже опытные пентестеры точнее как сетевщики и у нас в финале у нас идет некоторая конференция, мы же говорим про этику. Ну и ребята же довольно открытые, они же еще не чувствуют от этого как-то… ОК РФ. Ну да, или как-то длони правосудия. И кто-то из парней говорит, задает вопрос, говорит, слушайте, а вот если я сейчас нахожу уязвимости и продаю в Даркнете, это плохо? То есть не если я найду и продам в Даркнете, а вот я нахожу и продаю. Вот это плохо или хорошо? Вот. И моральные ориентиры в этом месте, особенно у молодежи, особенно при возможности легких денег, довольно сильно смещены. Поэтому до того, о чем говоришь ты, Серег, нужно на ком-то записи еще дойти. И поэтому если я говорю про отсутствие романтизации. Мне кажется, что работа, которую занимаются практически все на сцене, ну я в меньшинствующей части, это вот такая Дэфир, Digital Forensic, Incident Response, тоже очень, очень романтичная. Это вот, не знаю, кто-то хочет быть Глебом Жигловым, кто-то хочет быть Шерлоком Холмсом. Кому-то нравится мисс Марпл, женщины даже тоже существуют. Вот. Но тем не менее, романтизация может быть разная, и вот это такой очень важный акцент. Тут скорее вопрос в другом. То, что на текущий момент цифровые технологии, они доступны, они очень доступны. Любой школьник может э, открыть, э, как там это называется, э, дневник школьника, и попробовать э, исправить себе оценку. Ну ладно, попробовать. Понятно, что это серьезные ресурсы, у него это не получится э, с большой долей вероятности. Но в то же время, э, с чем я сталкивался, очень часто, когда общаешься с молодыми ребятами, в том числе, которые приходят э, на стажировку к нам в компанию, у меня есть один из вопросов. там, А ты деньги как-нибудь зарабатываешь? Не поверишь. Некоторые прям как на духу. Он говорит, да, я там периодически чуть-чуть там шабашу, а что делаешь? Ну, я вот там почитал статейку на таком-то форуме, вот, а дальше Google начинаю открывать, вот вставляю, смотрю, если где-то нахожу, пишу им письмо и предлагаю мне заплатить. Пауза. Что с ним дальше делать? Где пошло не так что-то? Серега, что у него сломалось? Что пошло не так, что сломалось? Я тебе скажу. Все мануалы доступны для темной стороны. Они доступны, собственно говоря, вступай, компилируй. А вот методы проведения криминалистического там, анализа это очень закрытая тема. И получить доступ к, например, к работе инцидент-респонсора, да, нельзя. Тред-хандера ну человек, который, школьник, который хочет заняться тренд-хантингом, ну это, блин, попробуй найти такого. И дальше, аналитика сока. Р, э, вот, давай так, это... Смотри, с одной стороны, сок и аналитика, с другой Анжелина Жоли. Нормально, легко. дома, дома поставил, сием настроил, расширил на уди, завел источники, написал пару корреляций, подключил все утюги и чайники. Кстати, очень хороший момент, ты говоришь, вот что с ним делать? А теперь вот, давайте вот мне просто интересно фэйрплей на сцене, просто скажите вот так с микрофона, кто в своей жизни вот по молодости, когда только начал увлекаться вот этим, а положил микрофон, да, не переступал какую-то грань, ну или эта грань появилась позже, да, давайте вот так условно, законы эти позже приняли, но вы делали которые, вещи, которые можно обозначить серыми. Вот я точно признаю, что как бы, я делал какие-то такие вещи, никакого там эффекта ни у кого не было, но они могли трактоваться по-разному и привести к разным вещам. И это тоже какой-то интерес рождает, потому что хочется что-то запретное потрогать, попробовать. Так, Сережа, ну, мне очень интересно. У нас, я тебе больше скажу, как бы у нас крякерство. Ну, то есть... Ну, Учить программу, сделать таблетку, от, отучить программу от жадности, это отличный был челлендж. Причем более того, если говорить там мы, вот я, например, делал такие таблетки, я же их не распространял. Я там... что, дебил? <свят> Нет. А вот, вот посмотрите. Даркнет не выкладывал. <свят> как, да какой Даркнет? Это Би-би-ески были, ребят. Интернета нормального не было. То есть нормально сложил, и дальше у тебя есть следующий софт какой-то. И опять же, откуда это взялось? Это взялось из компьютерных игр. Ну, нужен мне там, не знаю, весь пингаз. Вот здесь, чтобы пройти эту миссию. А у меня есть дебагер. Ну, я знаю, как дебаггером пользоваться. И все, раз, два, я прошел миссию. Так, Ль Ль Вова, Леша. <смех> Учитывая, что предыдущую... я быстро закрыл, дальше <смех> начинается <смех> сложнее <смех> Да, да, быстро Скорее нет, для этого есть легальные методы, чем уходить в серую зону На самом деле, вспоминая историю свои истории Это действительно какие-то конкурсы между техническими вузами CTF -а. в, то, в то время уже начали появляться первые CTF-овские истории ну, а дальше интересная работа, на которой можно было делать много чего. Мне кажется, в то время даже не надо было заниматься каким-то хакингом для того, чтобы получать чужие данные. Вот если сейчас как-то стикеры на, на компьютерах появляются не сразу, то в то время, не знаю, вот я из Омска, сам родом, едешь полтора часа до университета, заходишь в учебный класс, у тебя час работы в интернете, и у чуда… В открытом браузере сохранены все пароли предыдущих участников, так что, в общем, как-то особо ничем заниматься таким не требовалось. Ладно, мы начинаем, по-моему, больше романтизировать историю, чем бороться с ней. Вот. Я бы, наверное, хотел вернуться чуть-чуть обратно. Да. Вот, когда мы говорим про сервисную модель, вообще вокруг сервисной модели, у меня есть несколько любимых моих кейсов вот, с той стороны. Первый – это про премиум вот, саппорт. Есть компания, которая разрабатывает малварь, и вот моя любимых объявлений есть базовая поддержка. Мы пишем вам вирус за такое это время в такие-то сроки. А есть премиум. Если мы написали вам вирусное ПО, антивирус или песочница его обнаружила, то мы в течение трех часов исправим свою недоработку, сделаем новое вирусное, которое не будет обнаружено всем вот этим. И это вот такой для меня кейс номер один. А второй, когда мы говорим про сервисную модель, но ну, тут все мы... Такая короче, компании коммерческие, важная история это пиар-маркетинг. Да, вот Мы про это говорили на прошлой секции, когда говорили про все коммерческие соки отказывались от того, чтобы плохие проекты все-таки записывать себе в пиар-лист. Говорили: ладно, так уж и быть, сейчас уже заказчик большой, то мы все-таки его примем. И там прям схожая история. Вот я как-то зашел на сайт, смотрю, а там прям такое конкурсное ТЗ написано. У нас есть 10 людей с сертификатом цех, 6 людей с сертификатом ДЖАК, а еще у нас 10 лет работы в индустрии, подтвержденные референсы, а дальше вот это все, знаете, как в хорошем резюме. Вот что там принято писать, я всем забываю. Клиентоориентированность, стрессоустойчивость, но добавляется пункт ⁇ анонимность ⁇ И приходишь, думаешь, блин, классно, надо забрать себе, вот анонимность вычеркиваешь, можно написать, там есть хороший ТЗ для коммерческого сока. И это прям такая бомба, отдельная история. И вот вообще, вот, не знаю, темы пиар-маркетинга и продвижения на темной стороне, вот вы со своей стороны... Там, как оцениваете, Серега? Наверное, с тебя начнем. Давайте по кругу будем бегать в обратную сторону. Ну, я скажу, что это абсолютно нормальная история. Есть сайт ХХ, и там можно найти огромное количество, э, причем резюме, последнее, но ну, это, ну, это явно был лол какой-то, потому что там чувак выложил э, резюме батовода, то есть администратора ботнета. То есть с большим опытом, ребят, если что надо, там есть, есть контакты. Э, а если мы говорим про то, что это нормально, бизнес нормальные компании это абсолютно так и более того ну давайте такую так, такую историю вот откуда ты говоришь историю про то что мы вам если там за детектили мы вам э, сделаем частяк да за там за три часа Хочешь, я тебе расскажу как со нашей страны это выглядит люди приходят покупают антивирусы корпоративные В, ну то есть там типа на 15 компьютеров причем штук 20-30 разных версий, то есть и песочницу, чё, вот, включают телеметрию и начинают подсовывать нам значит, в, в антивирусы разные версии своих программ и перестают это делать, как только значит, появился тот самый частяк. Вот, и дальше, э, что мы делаем? Мы, естественно, все про это знаем и начинаем детектировать все эти программы, причем из серии, что, ну, они же нам заплатили за детекты, ну, они же наши официальные клиенты, поэтому, что мы делаем? То же самое детектим. И если мы говорим про то, что если там с какая-то специфика, то однозначно тестировщик, значит, разработчик, более того, можно найти тикетную систему, где, собственно говоря, баги заводятся и так далее. Но еще разок, это очень часто имеет отношение именно к организованной группе. То есть если мы говорим про шифровальщиков и про партнеров, то там такого уже не будет. Тут уже как бы, ребята берут массовостью и каждый человек уже отвечает, ну, как, отвечает за свою работу головой. И вот с ними проблема. Я даже не знаю, ты все рассказал опять. Потому что я первый отвечал, а я хотел вам за первый вопрос, поняли? Ну, смотрите, тут мне тоже особо нечего добавить, но мы уже просто про это сказали, там в первой части это бизнес. А вот если мы пользуемся в наших компаниях ну, услугами маркетинга, мы понимаем, что нужно делать там HR-бренд, что нужно делать, ну, допустим, про хаха, -ха, что нужно делать бренд коммерческий, чтобы продать свои услуги, это все приходит к ним. Какие-то вещи у них даже раньше появляются и быстрее, но это из другой немножко области. Но это просто бизнес. Они действуют и живут по тем же законам, что и мы. Ну я или ты? А, есть профессия, которой не было, например, злоумышленников в 19 году, появилась в 20 году. Это переговорщик. Это человек, который знает язык, то есть есть, например, жертва шифровальщика наход, находится, не знаю, ну давайте какой-нибудь там. Но в Италии нужен человек со знанием итальянского языка, который на чисто итальянском объяснит жертве, что надо платить. И будет это делать так, ну как профессиональный, ну то есть как, как продажник. И при этом, что исключение, изменилось в 2020 году: то, что раньше пошифровали, расшифровали, ну и, соответственно, заплати деньги и живи спокойно. А в 2020 году начали сливать э, данные, отключать бэкапы и использовать это как еще один способ давления на жертву, чтобы э, она заплатила. И появились люди, которые занимаются Data-Xфильтрейшем. И это очень актуально в Европе, потому что там-то регуляторы с GDPR, они очень, очень к этому серьезно относятся. И получилось, что у нас в, в, вот в, этой такой, в партнерке появились люди, которые должны отключить бэкапы, собрать критические там, персональные данные с компании. Отдельная роль. Ты попробуй в, итальянском, в, в итальянской компании найти что из этого, вот это вот персональные данные. И после этого еще попробуй договориться с ними. Ну, ребят, ну, как бы профессия, целая профессия, и таких много. Осталось только правильно отклассиф... отклассифицировать эти профессии, понять, на на на на насколько… писать а, в... Да. в схемку, да? Да, в схему, и насколько, ну, вот в этих атаках шифровальщиков, переговорщики, те, кто извлекает данные, все-таки задействованы в этих инцидентах. И что им должно в итоге грозить? Я тебе скажу так, что вряд ли они не в курсе, чем они занимаются. То есть есть такие штуки, когда, например, людей, программистов, используют в темную. То есть они пишут какой-то модуль, вот. и они типа, а, мы не знали, нам дали ТЗ, мы на него написали. А где то, что это там, и поэтому ТЗ где-то там банк обокрали, ну их как бы фигня. Понимаешь, с переговорщиком тяжелее. А я не знал, я думал... Он что, он, он что-то продает? Систему бэкап-копирования, что Не, ну, кстати, с программистами, это еще он может догадаться. Ну, камон, ты все равно же видишь, какой кусок ты пишешь, чего, какой, какая функциональность. Чуть не сказал, какой функционал. Прошу прощения, тут ребята из МИФИ сидят просто. Вот, соответственно, а есть люди, которые бухгалтеры, есть люди, которые обеспечивают какие-то там потоки. Мы видели компанию, там, группировку, которую к счастью, уже поехала там куда-то. Вот, последствия. собственно, там они даже налоги платили. Ну, то есть это вот это такая common story, с mm -hmm. которой там мы все просто смеемся, что это ребята, которые еще и генерят деньги государству. Ну, это Давайте прям, мне я минут. когда первый раз с этим столкнулся, мне это прям очень удивило и позабавило. На хорошую тему зашли, на той стороне появились сейлы. Когда мы переходим в нашу реальность, возникает, Наверное, в принципе, возникает конкуренция, еще будет возможность сбивать цену. Вот как история с сбиванием цены работает на той стороне? Мы это обсуждали с вами. Давайте как-то поделимся. Я сразу оговорюсь, естественно, мы понимаем, что контрольная закупка это УРМ, да. да, и это, конечно же, мы сами так не в рамках каких-то уголовных дел и так далее, чтобы все понимали в этом зале. Да, Ну, это, кстати, не шутка, это, кроме шуток. Но действительно, когда идут взаимодействия со злоумышленником, они в принципе уже говорят цену, которую готовы сбивать. Ну, то есть, это, опять-таки, как в жизни, в живой, ну, в смысле, не на светлой стороне, что-то не сказал, на белой стороне, не как в Даркнете, там можно, собственно, торговаться и иногда уронить в два раза. То есть это... Причем, когда, если ты этого не делаешь, это вызывает подозрение. Ты на, не, на следующий стейдж, чтобы там на, на какие-то данные развести и попытаться Не, диноними... Динонимизиру... просто зам... Динонимизировали... Деанонимизировать, когда пытаешься кого-то, то там получается, что ты, когда ведешь диалог о скидке, это выстраивать диалог, и какой-то уровень доверия к тебе повышается. То есть мы же тоже социалим, куда без этого? Ну, совершенно верно. Более расскажу, обычно даже во время инцидентов по шифровальщикам. Вот прям недавно я выезжал, и там владельцы компании, ну, во-первых, владельцы компании интересует, что, значит, первый вопрос, платить, не платить. Поэтому, значит, вот начинается вот это вот, я не знаю. Второе, это даже если, например, там пошифровали, могли ли там украть персональные данные. И если говорим про там, например, шифрование бухгалтерии, а вообще из бухгалтерии деньги украли или нет. И, собственно говоря, вот на эти вопросы ты все отвечаешь. и Что касается переговоров со злоумышленниками, и, ну, компания берет на себя, собственно говоря, у них есть официальный человек, и вот, например, начинает он с ними разговаривать. Обязательно сбивать цену. Я абсолютно согласен с тобой. И даже... Потому что злоумышленники очень часто, они просто реально не понимают, кого они поймали. Ну, то есть, правда. То есть э, зашифровали компанию, файлы все зашифрованы, дату их никто не делал. Поэтому, что там зашифровано, это, не знаю, курсовая какой-нибудь студентки или там стратегия развития кого-то там, чего-нибудь там, какого-нибудь года, неизвестно. И, ну, лет пять назад, например, у нас э, были случаи, когда реально там, чуть ли не там, не за 500 рублей. <смех> буквально расшифровывали огромные, огромные компании Сейчас, к сожалению, учитывая, что 2020 год И вот есть это данные, что Дата ну, эксфильтрации происходит перед шифрованием, Это уже, к сожалению, так просто не работает И более того Есть такая у злоумышленников Если ты говорил про стрелять в Телефонный колл-центр ну, да, Устроили стрельбу То есть другая история, что картельный сговор и если мы говорим про шифровальщиков, то чаще они между собой договорятся, чем, зачем конкурировать в физическом мире, полный контакт. Зачем? Вам вот эти, как, как в свое время э, параллель разделили Испанию и Португалию, да? вот, вот, вот примерно то же самое. И дальше каждая группа занимается своим делом. И опять же никакой сбивания конкуренции, сбивание цены у них после этого нет. А еще, кстати, я хотел бы заметить, что плохую э, такую штуку играют с нами курсы м -м, криптовалют. Потому что биткоин растет, а цену в биткоинах говорят ту же самую. И просто там, понимаешь, что уже там в 4 раза цена возросла, как бы вот ну, в реальных деньгах. Там... Сейчас немножко упадет, и я тогда куплю. Да, да, да, да. это да. ну, что-то типа того, да, у меня там массив какой-то, я куплю, когда курс упадет. Такая та же история есть. Такая же фигня, например, когда те же самые шифровальщики, которые работают по России, очень часто, ну, все знают, им можно сделать одноразовый кошелек, но это нужен человек, который бы сидел регистрировал это все, поэтому ленится и иногда делают один кошелек для нескольких жертв. И в результате, когда во время переговоров, неважно, ты расшифровал, не расшифровал, но ты в процессе переговоров доходишь, когда тебе дают номер кошелька, который, ты, куда переводить, переводить биткоины, ты заходишь, и ты реально просто можешь посмотреть по блокчейну, сколько они, значит, зарабатывают. И я абсолютно согласен, что ребятам вот в последние недели им требуется больше э, заражений из-за того, что им нужно держать уровень дохода в районе, там, типа, 20 тысяч долларов в неделю. Иначе начальник будет ругаться. То есть курс играет не на их сторону однозначно, все против них. Не будем жалеть. Заговорили про деньги, давайте поговорим тогда вообще про сам, ну то есть мы говорим про, сто, про стоимости, что поменялось на рынке, какие, что стало дороже, что дешевле в Даркнете, ну для того, чтобы у всех было понимание как, как, насколько просто добраться до каждого из нас, насколько просто добраться до инфраструктуры. Леш, там мы все тебя в конец составляем начнем ты, ты начал говорить что сколько стоит может сначала было бы неплохо вообще понять и рассказать что там происходит и очень жалко что мы не пошли на один эксперимент очень сильно хотелось посмотреть допустим учетки по утечкам да вот у нас есть посетители Нашей конференции, а кто вообще задумывался, что, что на них есть, что на них продается, и где они засветились? Это там тот вопрос, который очень часто можно найти ответ э, на этот вопрос, э, покопавшись чуть поглубже, по стоимости детализирую, о чем мы, что именно. Что Какой продается, сервис? что дешевле стало, что дороже за последнее время. Пробивы, давайте попробуем. Пробивы, ну, да. пробивы стали дороже. Прям, да, прям да, раз, да. раз в да. 10. Ну, ну 10 это в прыжке, но да, дороже. Серьезно. Причем это были же большие кейсы, там, неважно, политически, не политически. Поджали гайки везде, и это как бы сказалось на цене. Причем, мне кажется, не настолько сильно поджали, поджали гайки, насколько сильно прыгнула цена. Ну, есть такой момент. Могу еще сказать, что цена без справок увеличилась. То есть, если раньше освобождение от визеры стоило недорого, не я, это друг рассказывал, то сейчас, соответственно, учитывая, что QR-коды и требования рынка, скажем так, очень много желающих перевести QR-коды, то цена тоже самое в несколько, там в 10 раз подскочила. Если бы тебя в Касперском спрашивали до сих освобождение от визеры, я бы прям много вопросов задал работодателю. Ну, странно qr кода вообще новая тематика на самом деле. Нет. Как только мы придумали новую технологию, которую начали активно все использовать, тут же на нее появился и соответствующий спрос. Если мы говорим про, опять же, что, по какие цены упали, то массовые дампы. И это такая штука 2021 года, что ценность... Ну, например, выходит там продавец на какой-нибудь форум и говорит, значит, у меня там, типа, не знаю, 10 миллионов адресов электронной почты или прочее-прочее, то цена на эти дампы массовые, они постепенно падает И более того, актуальность данных, которых в этих дампах, она тоже падает. И, может быть, вперед немножко забегаю, что... Если мы говорим, что что-то продается в Dark Web, там тоже очень много мошенничества между собой. То есть злоумышленники друг другу тоже не доверяют. Обмануть обманщика – это отличная история. Поэтому актуальность вот этих данных, она все время под вопросом. И чем дальше, тем, соответственно, они менее актуальны, и тем меньше на них цена. Я, кстати, дополню, там, если э, ведем мониторинг, понятно, там, мы, наверное, все э, в интересах, там, тех или иных клиентов, и появляются действительно какие-то базы, начинаешь чекать их, и понимаешь, что это компиляция каких-то старых вещей, то есть, то, что они там друг друга нормально песочат, ну, то есть, нашещикивают на деньги, это прям история, там, common story. И еще, кстати, замечу, э, все говорят, продаются дампы, большие, там, Кому из вас нужен дамп? Ну, то есть, по сути, обычный человек – это не покупатель. Покупатель – это как раз колл-центры, кто их там будет пробивать. Если мы берем а, какой-то сэмпл и начинаем там, его изучать относительно какого-то того или иного клиента, то да он в первую же минуту уже роздан дежурной смене она уже начинает в это все дело обзванивать. Есть конторы, которые специализируются и работают только по сэмплам, то есть они их просто мониторят и первыми выцепляют. Потому вот эти вот, потому бизнес не очень чувствует. Восприимчивость к этому риску она так понижается. Очень много этого становится вокруг. Не люблю это слово, но толерантность как бы к риску она возрастает. И все, ну, ну утекло и утекло. Я почему-то боюсь истории, как было вот, допустим, лет 8 назад, да, не для кого. Ну, в любую компанию пройдешь, скажешь, репутационный риск. Ты там скажешь, ха, что у меня там, перестанут там шифер покупать? Да мне вообще пофиг. Ну, то есть, ну, по сути. И потом был с и все таки ой, нифига себе, перестанут шифер покупать. А мне почему-то кажется, что вот настолько много этого стало всего вокруг, что есть такая тенденция, что через два года чувак на пять скажет, ну, у что, перестанут шифер покупать. Как вот Алексей сегодня, Лукацкий, был... Вспомнила как раз эту историю, он рассказывал, что ну, практически не влияет на котировки вот эти вот все истории про сливы. Это даже немножко обидно. Причем пару лет назад это было более чувствительно для вот рынка. А сейчас? Тут причем, Жень, знаешь, еще отдельный кусок истории, что периодически видна ситуация. Со сливом приходит журналист со словами «прокомментируйте, что произошло». А этого сроду никогда не было. То есть никаких данных, нигде это не продавалось заранее. То, о чем Серега говорил. Сначала не было продажи, но сразу вылили журналиста. И понятно, что это чисто ну, репутационная история. Кто-то пытается на каких-то основаниях опрочить компанию. И это становится настолько много, что из последних, не знаю, 15-20 головковых журналистов реальными инцидентами являлась, не знаю, парочка. У кого какое ощущение? Тут проблема на самом деле глубже стоит. Когда мы говорим о данных, на текущий момент эти данные, да, ну, допустим, данные конкретного физлица, мы их передали в одну компанию, но параллельно в этом соглашении там, мы еще поставили галочку раздавать еще там трем, четырем, пяти, десятью компаниями. И вопрос становится в том, что очень часто сложно установить, а откуда именно утекло. Да? То есть там, когда ты видишь только маленький объем данных, вот. непонятно, потому что он есть у этих, у этих, у этих, у этих. И поэтому тут отношение именно ну, там, к репутационным рискам, колебания и так далее действительно ну, затухает. Потому что все привыкли говорить, это не у меня, это точно не у меня, ищите у соседа. И вот так вот по кругу. Я скажу так, что за последние несколько лет ситуация улучшилась, потому что появились всем нам известные телеграм-каналы, где регулярно, появляется информация о том, у кого. Не то, что где-то там произошло, там четко называется, где произошел слив. Ведущие некоторые и а в том числе, да? что? Ведущие некоторыми ибо-блогерами в том числе. Вот. И скажу так, что чем дальше, тем больше эти компании обращаются к специалистам для выездных мероприятий и реагируют на инцидент. При этом они обращаются чаще, потому что действительно журналисты, и вы что, да мы на них в суд сейчас подадим, этот, этот инцидент не у нас, а когда ты приезжаешь и говоришь, ну давайте там, где этот сервер, сейчас мы сейчас это опишем, начинается следующий разговор, ну даже сам ко мне это, приходит директор, ну то есть там есть владелец бизнеса, да, а есть директор, который отвечает за безопасность, и он подходит ко мне и говорит, Сергей, а можно сделать так, чтобы этот инцидент, вот слив, произошел до того момента, как я устроился сюда на работу. Пожалуйста. Я такой, слушай, мужик, ну, как бы, я вообще, как бы, что вижу, о том пою. А уж где ты работал, И, значит, мне вообще пофигу. Скажу уже так, что количество таких инцидент, выездов на инциденты после публикации в Телеграм-канале, оно увеличилось. А что уменьшилось? Уменьшилось количество правды в этих Телеграм-каналах. То есть, те дампы, которые ну там, не знаю, сообщения там скрин скриншоты с форумов, которые публикуют, типа вот там, там у такой-то компании, значит, там, мы коммунизили такую-то базу. Ты приезжаешь, а этой базы там физически нету. И это реально компиляция а, по, по Darknet, значит, Ctrl-C, ctrl, -C, ctrl сделали вот эту штуку, и дальше ты действительно пишешь заключение, что так, а таких сведений просто физических нету в этой компании. Ложное минирование. становится больше. Ложное минирование, по большому счету. Yeah. А мы прыгаем всю ночь потом вот, с, с этой степенью. <свят> <свят> Хорошо, если только ночь. В общем, работ у нас становится больше. Иногда становится больше, потому что мошенники мошенничают сами над собой. Но это, наверное, и неплохо, потому что то, что заказчики осознают проблему и пытаются разобраться с этими данными, в общем, неплохо. Давайте, действительно, немножко поговорим про как-то… А вот нас взломали. Ну, не нас, надеюсь, не вас а кого-то синтетического взломали. С других залов. Вы молодцы сюда пришли. Секция регулятора уже закончилась, да? Как Откуда? Из технологии СОК кого-то взломали. Пусть пусть оттуда. Вот. Что можно, что нельзя делать? Какие типовые ошибки в этом месте можно допустить, вызывая кого-то из нас на работу? Давайте. Там у каждого реестр пунктов на 20. Больное, да. больной, Вижу, больной. Легче, Давай, там, Леша, ты начинай. Что-то горячее болит. Да, пункт номер один. Вызвать не сразу. Вот. Под пункт этого пункта долго бороться с этим самостоятельно. О, заниматься самолечением, я понял. Да, вот как э, с болезнями мы сами дома лечимся, так же и в информационной безопасности. Дол долго лечатся сами. А дальше вызывают, но не доверяют и не дают все. Пункт номер два. Надо быть готовым э, к тому, что в инфраструктуре ну, придется прям покопаться, скорее всего, большой вероятностью. Надо быть готовым пустить во все места, на все сервера на, и даже на свой личный э, сервер, который ты решил опубликовать на периметре компании, для того, чтобы удобнее было что-нибудь перекидывать домой э, в нарушение всех политик информационной безопасности и так далее. А, раз, два, три. Передам а вставь. дальше скорость. Да, Передаю слово. Вставим. Спасибо. Ну, да, соответственно, самолечение э, – это проблема. Если вы знаете, есть цикл, на самом деле, ну, у Санса, например, да, или просто в, в документах по инцидент-респонсу можно найти шесть пунктов. Подготовка к, к инциденту, скоп, э, анализ. И есть люди, которые очень быстро, особенно это IT-департамент, это наши любимые IT-шники, админы, которые, узнав, что компьютер там был потроган злоумышленниками, Сразу восстанавливает на нем золотой образ. Вот мгновенно. Он, он, эта система скомпрометирования ее в топку, в адскую топку. И, собственно говоря, без понимания на самом деле скопа работ, где, где как злоумышленник распространялся, как он закреплялся в компании, без этого заниматься вот этим самолечением – это феерическая чушь. И это проблема как раз, так, скажем так, незрелых компаний, и где люди боятся, это проблема то, что ты говоришь, они реально боятся. И когда ты приезжаешь на инцидент, ну, если там хозяин компании, да, владелец компании, он как бы понимает, что он вызвал водопроводчика, у него трубы текут, и он водопроводчик, то люди, которые там, начали за этими трубами следят, они говорят, нафига он нам нужен, сейчас мы тут сами все сделаем. И у них начинает, опять же, они начинают, например, бояться, что ты приехал за их кровью. Слушай, ну на самом деле, я чуть-чуть тебя добавлю, у меня были прецеденты, мы приехали в компанию, расследуем инцидент, причем инцидент еще в активной фазе. Да-да-да. Нас каждый вечер спрашивают, что там, как результаты. Тоже там генеральный директор, владельцы, рассказываем, а на утро приходим и узнаем, что, хоп, минус два этишника да, да. из чата удалились. Как бы, у кого информацию получать? Мы вчера не у него просили вот это вот, кто нам сегодня это даст. Сейчас мы найдем с рынка нового, он вам даст. Слушайте, а давайте я поспорю. Вот с термином, что м -м, нельзя ничего делать, он такой... Домой да это очень спорно. Вот мы медицинскими терминами тут общаемся. Я скорее вспоминаю, не знаю, вот я болел недавно. Что сказал врач? Пока у тебя температура 38, ну ты там лежи и жди. Мы тебе пока КТ сделаем, потом что-то еще сделаем, потом анализы дождемся. 48 анализов крови. А вот если 39 то, брат, начинает лечиться. И ведь на самом деле ситуация с IT-компанией в этом месте вполне логичная. То есть все же напрямую будет зависеть от того, где ты нашел проблему. Проблема в том, что в большинстве случаев никто не может сказать, у него 38 или 39. Все такие, ай, аларма, я нашел что-то здесь. Мега-супер критичное, мега-супер страшное. Значит, 40. Я скажу так, если температуры, то вообще-то в компаниях они прекрасно знают, где у них самое ценное. Да, все так. И они знают, что до тех пор, пока вирус на компьютеры там у Алочки секретаря, да, всем пофигу А вот когда в закрытый периметр полезли, где нету, например, домена и только там через джамп-сервера Тут уже, это реально 40, и тут уже надо лечить Поэтому, говоря о том, что нужно не заниматься самолечением до тех пор, пока не увидели весь скоп, все компьютеры Как только вы увидели, все, мы, вы сдали все анализы, с вами все понятно, диагноз вас известен, вот вам лечение но если у вас температура, то, извините, мы сами примем решение о том, что «а вот теперь давай доставай золотой образ, и вот теперь мы будем все восстанавливать и лечить». Но до тех пор, пока это не скажет специалист, который за это башкой отвечает, а -а -а. Понимаю, лучше этим не делать. Ну, вы на самом деле топ назвали. Я вот сейчас, тогда маленькая история. Есть такая группировка Silence, все, думаю, сталкивались. Они очень классные, интересные, в плане с ними интересно, их интересно расследовать. И они реально зачищаются. Так вот, чтобы более красочно даже показать то, что вы сказали ребята, так вот админы еще лучше зачищаются. После них вообще ничего не сделать. Ну, то есть там уже такими кусками просто никакого пазла и мозаики не сложится. А вот когда приходят ребята и начинают из бэкапов все поднимать, все затирать, и потом просто, когда уже сделали, на всякий случай, позовем-ка мы форензиков и узнаем-ка, а все ли у нас в порядке. Ну, классно, ребята, позвали. Спасибо. Вот как бы. Ну еще, кстати, я бы ну, мы не все не затронули финансовую сторону, она тоже зачастую больная. Там люди начинают креить и экономить, там, и опять-таки, когда до компьютера Алочки не добрались, да, для них это должно стоить там ну, какие-то прям небольшие деньги. А вот компьютер Алочки сразу очень большие деньги. И люди не понимают зачастую там в компаниях, что от вот того, где сейчас находятся злоумышленники до компьютера Алочки, совсем совсем недалеко. Вот это непонимание, оно как бы там частенько мешает, и получается там э, презентация услуги при, при, там в какой-то цирк при, превращается, и начинаешь там рекламировать, рассказывать туда-сюда. Да, ребята, вас тут уже спасать надо, у вас уже пожар, пожар, как бы, уже пора. Знаешь, они бывают очень разные истории. Где-то на заре нашего старта Джейсоковского мы пришли к одному из заказчиков, подключили его в пилотный проект, и видим... Такие очень странные сетевые активности начались два дня назад на одном из айпишников. Смотрим, это Armkbr. Мы говорим, ребята, что происходит, Они, ой. Выяснилось, что айтишники переставляли кбр и не нашли ничего умнее, чем зайти кбр со зверь-сиди. История старая, 13 год, в то время еще винда дорого стоила, у айтишников она всегда была. Ну и зверь-сиди, кто знает, популярный дистрибутив. Торренты, если у кого-то есть, здесь сих скачать. 13 логгеров, Не 8 надо. 8 троянов. Ну, поэкспериментировать для реверса, чисто-чисто, не, не для того, чтобы на компьютеры ставить. Кто чем занимался, да, серые, серая тема? Нет. Вы, кстати, ответили на вопрос, я не ответил. Оставим этот комментарий, да. И я про то, что бывают ситуации, надо резать не дожидаясь притонита, но в чем согласен, резать должен профессионал. Когда ты зовешь бабушку из среднего подъезда отрезать тебе ногу, наверное, плохая история. Но иметь на горячей линии номер какой-то, ну, не знаю, на правах рекламы всех одной из четырех компаний и быстро позвонить с возникновением ситуации, это, в общем, скорее важно. Иногда действительно лучше не медлить, но сделать все правильно. Так. Я и... еще один пункт добавлю, на самом деле. Не знаю, я еще ни разу не видел, когда... Клиенту становилось лучше, если он в параллель э, вызывал три или четыре команды. О, да. давайте устроим соревнования фары да, обязательно это происходит не то, да какое соревнование то есть там, там смысл в том что у тебя во время реагирования это нормальность история что там, мы пересекаемся и более того мы даже между собой да вот, но мы... Сережа, перебью тебя мы-то общаемся и мы сразу отходим с вовой с тобой с лёшей игрим ребята там сейчас наверху что-то творится Там э, что-то сейчас клиента решил позвать всех ну, мы же все равно договорим. А они, ну, на самом деле, это лучше-то не сделает. Ну, на самом деле, если работает команда и работает, это нормально, потому что все здесь сидят с очень компетентными, полноценными командами, которые могут полностью от этого закрыть. Очень прикольно, когда ты такой пришел, что-то забрал, а тебе через два часа говорят, ой, слушай, а мы забыли тебе копию дать, мы тебе оригинал отдали, тут вот. Давай-ка сделай еще три копии. Э, ну, ребят, ну, это еще разок. Я просто расскажу опыт, например, работы с, нам, ну, с западными ребятами. То есть когда он, то есть один человек респондит, а второй делает форенсику. Ну, то есть и дальше клиент, он просто... Не, платит, я думаю, что Леша на. про другое сейчас сказал. А что? Ты говоришь про то, что есть куски, и на них зовут команды. А Леша да. говорит, и когда есть кусок, и на него натравливают на весь, всех четырех. Да. Да. Когда да. тебе на анализ на форенсику... Одни и те же данные отдают сразу в несколько мест. Еще Надо и... еще оценивать, кто быстрее. Ну, это очень непродуктивно. А, -а, -а это вот эти смотрины, да, вот эти да, знаменитые? Да, да. М -м -м. Я все время проходил их. Нет, их все проходили. В общем, не челленджите нас между собой. Мы плохо на это реагируем. В общем, польза это большое не приносит. Ну и про медицинскую историю как-то тоже на важный, важный кусок. Если ты простыл, из-за того, что ходил без шапки, шапку надо одевать. Это я в том числе и самому себе говорю, потому что я простываю и снова хожу без шапки. И, по-моему, это такой очень яркий кейс, когда все нашли, все зачистили, все вылечили и... Ничего не сделали. Ничего не сделали. У меня есть в этом месте одна из ярких историй. Я хотел для всех, если я здесь. В 2014 году мы посередине года попали на одного из заказчиков. Он был такой хороший, под комплайнс, под PCI DSS. Туда пришел Карбанак, Карбонак, да? Вот ОСМ Карбонак. Карбонак. Карбонак. <laughs> Не пугать кар с Карбофосом, да. Ну вот. И из банка забрали 250 миллионов. Прям серьезная сумма, большая. Мы пришли на расследование, разобрались, сказали, парни, у вас вообще CM есть, VAF есть. Все же нормально, можно нормально ловить. И наша мы давайте мы вам запустим сервис, и это не повторится. И стоило это, ну ладно, сейлов нет, в прошлый раз мы их выгнали из зала, где-то 15-20 миллионов рублей в год. Что сказал заказчик? Знаешь, говорит, уважаемый, в одну и ту же воронку пуля снаряд два раза не попадает. Э, не помню, сколько прошло времени до возвращения, но прям не очень много. Ты хочешь, чтобы я это как-то прокомментировал? Вот это попадает, попадает. И более того, у нас, например, когда ты сделал, ну, то есть ты закрыл инцидент, отдал отчет, и тебе через несколько месяцев приходит, что снаряд опять попал. Дальше начинаешь, возвращаешься к заказчику, начинаешь смотреть, что произошло. В конце каждого отчета есть рекомендации. Это, ну, как к врачу приходишь, он тебе выписывает лечение, там, рецепты на лекарства. И вот если ты игнорировал вот эти вот лечения, назначенные врачом, и ты опять заболел и прочее, так вот врач претензии не принимает. Я, кстати, скажу, у многих может служить впечатление, что это какие-то огрехи русского менталитета или какие-то вот такие истории. Нифига. Европейский банк, там, не знаю, по-моему, два года назад или год назад было, тоже все сделали, все зачистили. Мы говорим, ребята, вот у вас, знаете, вот у человека есть, мы на сцене, да? Ну, короче, вот ты торчишь голой попой наружу, и ты должен как бы одеть штаны. И мы объясняем, что придут еще раз. Они такие, окей, окей, вы кучу бабла сейчас потратили на ресторан, но э, на там, расследование, реагирование, расследование там пойдет дальше. Но оденьте штаны, нифига. Через три месяца вынос просто скорых счетов. Ну, тут как бы что говорить... И нам тоже сначала, как же, вы же Прореагировали, Нам тоже обидно, мы же тоже отвечаем за свою работу Башкой, то есть нам же обидно, что мы Потратили кучу, не знаю, 400 часов работы На что? На то, чтобы Еще раз, нам реально Нас переиграли какие-то вот эти вот Ребята Вот то, что мы называем АПТ, вот это все Нас переиграли, но еще разок Претензии, то что Ребят, не принимаются Ну и заканчиваем нашу медицинскую секцию Как-то короткое резюме не лечитесь сами, доверяйте своему врачу, надевайте шапку и надевайте штаны, если они стали причиной вашего, вашей простуды. Наверное, это мы заканчиваем. Спасибо.